Я, Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема, кто хочет узнать свое будущее, не знает свое настоящее. Нередко люди, чаще женщины, обращаются за помощью к мастерам, которые могут видеть будущее. Бывает, они попадают к шарлатанам, к отъявленным. Это мошенники, которые за определенную сумму денег фантазируют о вашем будущем, говорят некую чушь, вы с довольным видом уходите, благодарите, платите деньги. Что в такие моменты происходит? Вы можете не узнать, что вы были обмануты. Вы услышите свое будущее, так называемое. Ваше подсознание и сознание начнут этому соответствовать. То есть вам человек нагородил кучу бессмыслицы. Вы это услышали и теперь пытаетесь этому соответствовать. Вы это делаете неосознанно. Вам было рассказано о вашем будущем, человек сделал некий прогноз, пусть вымышленный. Вы это принимаете на веру и теперь начинаете строить свою жизнь таким образом, чтобы это ваше настоящее соответствовало вашему будущему. То есть вы теперь прокладываете новую черту от точки А до точки Б, чтобы соответствовать. Это делается не особенно. К примеру, вам человек сказал, что вы будете бедны, либо будете больны в определенный момент своей жизни. Происходят страшные вещи. Вы уже в этот момент начинаете болеть. Вы в этот момент начинаете нищать. Это происходит на невидимом, но ощущаемом энергетическом уровне. Подсознание ухватило эту мысль. Ухватило услышанное и увиденное вам. Теперь вы медленно и уверенно превращаетесь в то, о чем вам было рассказано и заявлено. Понимаете? Это огромная опасность. Вы верите в то, что вы услышали, но вы не верите в свое настоящее. Вот поэтому вы пришли узнать будущее. Другой пример. Вы пришли к мастеру, к настоящему истинному. Тот, который имеет, имеет силы и возможности видеть будущее. Таких единиц. Вы к нему пришли, он вам сказал о том, что видел. Это было сказано честно, то, что он чувствует, Опять вы это зафиксировали. Ваш мозг, ваше подсознание и сознание это зафиксировало. Теперь все ваше настоящее будет стремиться к тому, что вам было сказано. Как правило, говорят о негативе. Если человек боится, то мастер видит страх. Он видит уже то, что вы с собой принесли, понимаете? Если бы вы пришли в другом состоянии, если бы этот человек вас не знал и где-то встретил вас в толпе, случайно с вами столкнувшись, он мог бы увидеть совершенно другое будущее. Яркое, безоблачное, счастливое. Но когда вы с ним к нему пришли с проблемой, а вы приходите часто с проблемой, иногда приходите со страхами за будущее, человек уже чувствует другую линию жизни, которую вы уже начертили. Ваше подсознание, ваша жизненная энергия уже строила, отстроила в этот момент совершенно другую линию судьбы. И эту линию судьбы увидел этот человек, этот мастер. Вы запрограммировали. Вы уже сами все нарисовали и испортили одно время. То есть и здесь есть опасность. Помимо того, что опасность несет для себя этот мастер, заглядывает туда, куда нельзя смотреть. Возможно, он общается с теми силами, с которыми общаться запрещено. Возможно, он говорит о том, о чем даже думать нельзя. Этот человек может пострадать жизненно, духовно. У таких людей часто бывают проблемы в жизни, в семье, проблемы со здоровьем. Они живут на грани, они общаются с потусторонним, они чувствуют то, чего нет другим не дано чувствовать. Иногда судьба за это их наказывает, за то, что они дают возможность людям смотреть туда, куда смотреть нельзя. То же самое происходит и с вами. Вы обратились к мастеру, попросили его посмотреть будущее. Этого делать категорически нельзя. Вы пытаетесь посмотреть за грани. Вы хотите увидеть то, что еще не построено, понимаете? Вы строите сейчас некое сооружение в свое будущее, некий путь, который еще увидеть не дано. Но вы хотите это увидеть. Понимаете, что происходит. Вы пытаетесь заглянуть туда, чего еще не существует. и та будущность, которую вы, по идее, себе рисовали. Своей жизнью, своими руками, мыслями, своим разумом. Просто станет другим. Вы новую линию судьбы. Своими страхами, своим желанием заглянуть за ширину, Раскрыть шторы. Посмотреть за горизонт. Господь этого не дает делать просто так. За все есть цена. Вы готовы платить цену? Может быть, произойти с вами все что угодно. Болезни, неудачи. Люди не должны заглядывать туда, чего еще не существует. Помните, вы инженер и строитель, и проектировщик своей судьбы. Все в ваших руках, а не в руках этого человека, к кому вы обратились. Вашу жизнь строите вы. Каждым снова, каждым поступом каждым действием либо бездействием, даже мысль. Вы каждый день, каждую минуту, каждое мгновение строите свое будущее. Вы никогда не должны пытаться заглянуть туда, чего нет. Туда, куда смотреть нельзя. Вы не должны думать даже о том, чтобы заглянуть за будущее, заглянуть за тот горизонт, который еще не нарисован, который проецируется, проецируется вами Господом, миром. Подумайте над этим. Не обращайтесь к этим людям. Не рискуйте своей жизнью, своей судьбой, своим здоровьем, своим будущим и настоящим. Если вы хотите увидеть будущее, вы боитесь за настоящее. Вы нервничаете. Вы не уверены в сегодняшнем мире. Поэтому вы хотите узнать, что будет завтра. Если вы боитесь за сегодня, вот поэтому вы идете узнать про завтра. Не стоит этого делать. Есть такое понятие «кармическая предопределенность». Человек, который всегда хочет что-то узнать, что ему не положено, который всегда обращается к этим потусторонним силам. Это человек, который всегда ждет за грани. У него есть карма определенная, от которой он не избежит. Это на всю жизнь, до конца дней, до конца, до последнего вздоха. Вот вы от этого никуда не уйдете. Остановитесь, одумайте. Ваша карма вас накажет, ваше будущее будет испорчено вами же, не стоит знать этого. Вы в любой момент можете изменить свою судьбу, приняв то или иное решение. Вы сами можете узнать свое будущее, если сейчас начнете жить сию же минуту по-другому, вы можете его построить сами. Но зачем же узнавать о концовку фильма, когда так приятно его досмотреть? Зачем заглядывать на субтитры, когда вы еще не прожили все это время? Будет неинтересно жить, будет неинтересно досматривать этот фильм, понимаете? Это глупость, это опасность. Будьте благоразумны. Не заглядывайте за грань, Не смотрите туда, где можно обжечься, где можно все сломать и узнать то, чего узнать нежелательно. Вы испортите свою жизнь, потеряете покой. Вы просто себя сломаете, а вам нужно жить. Помню, умножить сегодняшний день. Стройте будущее сегодня. Но не пытайтесь заглянуть туда, куда нельзя смотреть вообще. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.